Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по сайту PR2Profi. Друзья, вспоминаем старый добрый сайт, который работает, платит. Что у меня здесь произошло? Мне было не зайти, значит, в кабинет. Долгое время. Вот. Но я же работаю на серфинге, и люди рекламят этот проект. Думаю, чего они рекламят. Он скам. Уже как бы и не зайти туда. И я, значит, скопировала название. Я его удалила. Так как, чего мне его держать, раз мне и на сайт-то не зайти. Вот. И я при помощи, там было написано, кто рекламировал, как бы в рекламе, что вход через VPN. И я включила VPN, скопировала название. Вот у меня включен VPN. И я зашла. По электронной почте, по паролю, все замечательно. А он-то, оказывается, и работает. Это я столько времени пропустила. Конечно, было жалко удалять. Но что сделать? Понимаем, да? Что в интернете у нас вечного ничего нет. Все рано или поздно заканчивается. Но, тем не менее, проект работает. Я вчера сделала вывод. Значит, Pair. Так, число у нас. Вот оно число. 13 число, 11 месяц, 22 год. Я выводила 5 долларов 12 центов. Это в рублях. Мы зарабатываем здесь в долларах. Вывод производится в рублях. 308 рубля. Рубля. Рублей. Вот. Ну, на пайр, естественно. Если мы зайдем на почту, Pair. 308 рублей 53 копейки значит 3083 работает платье у меня было установлено я работала с трех устройств ну, на двух компьютерах у меня было установлено и на телефоне опять я буду это все делать как бы вот чтобы был Доход. И в данный момент у меня вот пока что еще на одном компьютере. Далее, что еще хочу добавить. Есть вот, в общем, я перешла по своей реферальной ссылочке. Меня перебросило в Телеграм, друзья. Вот. Меня перебросила в Телеграм, и там Телеграм бот, он как в кабинет оказывается. Там все меню, вход прописываете, запустить бота прописываете, имейл адрес у вас запросит, пароль прописываете, пароль и там все по русски. Все понятно, все меню, ваш баланс, ваш доход, реферальная ссылочка, все-все-все телеграм бот Так что, кому интересно, работайте, зарабатывайте, но не интересно, пройдите мимо. В принципе, это и все. Всех благодарю за просмотр. До новых встреч!